Новая сетевая компания. Срочно открылась новая крупная компания, и у вас только сегодня есть возможность запрыгнуть в поезд, в последний вагон поезда, который без вас уйдет. Огромному количеству людей, которые попали в сетевой маркетинг, поступают вот именно такие предложения. Либо мы с тобой сделаем этот бизнес, либо без тебя. Но он будет очень большим, и ты что-то очень большое опускаешь. Меня зовут Зайцев Алексей, в сетевом маркетинге я уже 18 лет. И за это время я видел огромное количество новых компаний. И сегодня в этом ролике я вам подробнее на эту тему расскажу. Много людей, которые попадают в этот вид деятельности, совершенно не понимают принципа построения этого бизнеса. И некоторые им втирают мысль, что нужно оказаться в новой компании. Очень часто человек, приходя в новую компанию, видит там людей, которые быстро поднимаются. К сожалению, в новой компании есть категория людей, которые... Как саранча собирают вокруг себя сетевиков, перебегают с одной компании с кучей сетевиков в другую. И иногда человек, который там за несколько месяцев сделал огромную квалификацию, может быть, за пару лет, говорит о том, что вот всего два года, так быстро, у нас такая динамика, у нас такой рост, мы заполоним все, мы порвем мир, под нами будут все сетевые компании, некоторые вообще перестанут работать. Я так устал это слушать. Одно и то же все время, одна и та же песня, проходит 2-3 года, и они опять в новой компании, и опять одна и та же песня. Слушайте, господа, стыдно просто, стыдно, позорище. Это не сетевики, это саранча, по-другому не назовешь. Человек, который нормальный, достойный сетевик, он выбрал компанию, в ней простроился, получает прибыль. Он уже расслабился, все меньше и меньше делает публичных выступлений, делает выступления на семинарах, потому что помимо него есть кому выступать. Человек получает прибыль от этого бизнеса, он его уже раскрутил. Что делает саранча? Кричит. Срочно, только сейчас, только сегодня, новая компания и так далее, и так далее. Вы знаете, чем отличаются часто новые компании? Большим вступительным взносом. Частенько это бесполезный товар, который не стоит тех денег, но благодаря тому, что компания новая, туда приходят опытные сетевики, которые умеют продавать даже то, что не очень нужно. Ну, вот Они рассказывают легенду про товар, рассказывают про скорость зарабатывания денег, к ним подписываются новички, за счет того, что большой вступительный взнос отдает быстрый товарооборот, ну и, собственно говоря, это каким-то образом растет. Вы знаете, чем заканчивается этот рост? Диперсухой у людей, которые не понимают, за счет чего выросли. Сеть обвалилась. Ой, а у меня же было так все хорошо. Все нормально. Мы работали, предлагали людям деньги. У нас так быстро все росли. Смотрим Инстаграм там. Вот этот получил подарок, этот получил подарок, этот хорошо зарабатывал. А сейчас смотрим. А они половину все поуходили. Они уже не растут так. Они уже даже половину этих денег не зарабатывают. Что произошло? Что-то вот какая-то магия произошла. Господа, да вы просто продавали те ценности, которые недолговечные. Навизну, вот эту страсть, этот гипяток, который по большому счету не закрепляем. То есть, создали сеть, которая обвалилась. Мне кажется, что эта работа, на самом деле, имеет ну, бесполезное КПД. Когда мы собираем людей, которые от нас разбегутся, но ну, мне кажется, что это не сетивый маркетинг. То есть, мне кажется, что это работа с временным каким-то КПД. Ну, знаете, сбор урожая. Собрались, собрали урожай, по три копейки получили, разбежались. Каждый занят своим делом. Это не сетивый маркетинг. Сетевой маркетинг – это когда вы приходите в команду к сильному человеку, осваиваете навыки сетевика, осваиваете навыки работы с продуктом и с клиентами, и тот дурак, кто говорит, что с клиентами работать не надо, это сетевик, который часто работает только по предложению в бизнес, это сетевик, который часто меняет компании. В любом ресторане нормальном клиентов больше, чем официантов. Согласны? Клиентов больше, чем директоров, клиентов больше, чем менеджеров ресторана. То есть, основной доход ресторану приносят все-таки клиенты. Их обслуживает команда, которая задействована в ресторане. В сетевом маркетинге точно так же. Огромное количество людей являются клиентами, которым очень нравится продукт, которые от него кайфуют, которые на него тратят деньги, не зарабатывая в этом бизнесе. То есть, я трачу деньги для того, чтобы посмотреть фильм. Я не играю в фильме, я не подметаю фото там, в видеостудиях, я не накладываю грим актерам, понимаете? Я не обслуживаю вот эту вот фи фильмовую тему. Я плачу деньги и смотрю фильм.